Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить для своей семьи жаркое. Это жаркое всегда получается сочным, всегда очень вкусное, я бы сказала, наваристое и очень презентабельно выглядит. Я буду готовить его в таких вот керамических тарелках, которые буду запекать сразу же в духовке и также буду подавать их на стол. Сейчас я вам расскажу, как делаю жаркое я. Нам понадобится мясо, картошка, лук, морковка, помидорчик. И немножечко майонеза, немножечко кетчупа. Мясо у меня в этот раз из куриной четверти, порезанное кусочками небольшими. Для начала я мелко режу лук, отправляю его на сковородку. Наверное, он пассируется где-то до прозрачности, можно чуть-чуть больше, как хотите. Добавляю туда морковку. Морковка посветлела, сразу же добавляю туда мясо и включаю на большой огонь, для того, чтобы мясо слегка покрылось корочкой кое-где поджаристой. Пока жарится мясо, нарезаю картошку. Удобным для меня кусочком, я в основном это пользуюсь самым быстрым вот таким вот способом. И теперь к мясу добавляю картошку. Можно перемешать и тоже периодически оставляйте, чтобы хорошо поджарилась какая-то сторона. Чем больше у вас поджарится, тем вкуснее у вас в итоге получится картошка. Добавляю где-то 2 столовые ложки майонеза. Солю и перчу. Больше никаких специй добавлять не буду, но все здесь по вкусу. Можно добавить какие-то специи, которые вам нравятся. Оставляю еще, пускай поджаривается, и режу помидорчик небольшими вот такими вот кусочками. И также в картошку с помидором добавляю еще пару столовых ложек кетчупа. Можно использовать какую-то домашнюю джику или домашний кетчуп. Это просто для сочности и томатного немножечко привкуса. Перемешиваю и, в принципе, можно снимать с огня. Тем временем замешу тесто, из которого мы будем делать крышечки. Благодаря этому секретику получается очень сочное жаркое. Вы такого жаркого никогда не добьетесь, делая его просто в кастрюльке либо в мультиварке. Хотя, конечно, можно попробовать... Но это получается намного более презентабельно и также подойдет для любого праздничного стола. Я здесь высыпала чуть меньше стакана муки и где-то 50-60 грамм водички. Потом смотрю, добавляю чуть-чуть жидкости или муки. В общем, должно получиться довольно тугое тесто, которое я отправляю в холодильник минут на 15. Тем временем подготовила свои тарелочки, в которые добавляю где-то 50-60 миллилитров водички. Все зависит от размера вашей посудины. Можно, конечно, и на противне печь и добавить туда где-то около 100 миллилитров. Высыпаем сюда всю картошечку. И также вот такая вот красота у нас уже сразу получается. Можно и так запекать, но тогда картошечка получится суховатая. Я еще... По чуть-чуть, буквально грамм по 20-25 твердого сыра, который хорошо плавится, посыпая сверху. Который стечет вниз и будет там внизу такой именно сливочный сырный соус. И он как бы обволакивает всю картошечку. В общем, добавьте, не пожалеете. Разрезаю на два кусочка теста. Только потому, что у меня две тарелочки. Опять же, повторюсь, можно покрыть и весь противень. В зависимости от размера ваших тарелочек, раскатывайте лепешки. Конечно же, чуть побольше, чем диаметр вашей тарелочки. Ну, это только для красоты, чтобы сделать такие красивые бортики вниз. Я вот таким вот зигзагом немножечко обрезала и буду покрывать. Но перед тем, как покрывать сам бортик моей тарелочки, я слегка просто пальчиком увлажняю водичкой, для того, чтобы мое тесто прикле... приклеилось. Покрываю сверху. Придавливаю немножечко, чтобы приклеилось, можно сделать какие-то защипы на тесте, тесто пресное, оно никуда не поднимется, ничего с ним не будет, оно таким собственно и останется, немножечко только поджарится. И в таком виде отправляем в духовку на минут 40-час при температуре 180 градусов. И вот такая вот красота у нас получается. Сырок туда весь сбежал. Получается очень сочно, очень вкусно и наваристо. Обязательно попробуйте хоть на противне, хоть в вот таких вот красивых формах. А с вами, как всегда, был кекс. Готовьте с любовью, готовьте для родных. До новых встреч! Пока-пока!